I did. I did. DQ. DQ. Uh. Время летит, как всегда, да. дальше Ты может быть моим динамитом Каждой ночи я скучаю Динамент. по тебе но ты хочешь очароваться на, на меня Ты не бежи от меня, ты приходи ко мне ну, Ты сможешь Музык. это делать Музык. Я люблю безумно Без тобой всегда я Ура. сейчас со мной в okay. Мы лежим под небом на Тхалифе yeah. Очень тихо, тихо. Любовь это все как огонь, огонь. Без тебя останусь один в сауне Каждый закат я жду тебя yeah. в спальне. Моя мечта забудится в спальнике Ты yeah. очень красивый как новый yeah. Audi. Ауди Тебе нравится золото yeah. yeah. я okay. и Я как плейбой останется бабком я думаю эпик блядь залетает okay. в толке, Потом новый клип снимай в Эй, Я люблю безумно с тобой Сейчас со мной, Дубай. А, мы лежим под небом над хали. Очень тихая. А -а. Любовь это все как огонь. Я. Мое сердце что-то просто пусто. Я не могу дышать, просто так Не нравится нравится вот твои духи. Это оригинальный шай во Франции. Это просто аромат духы Он дает мне очень сильно кайф. кайф. Очень сильно в кайф. кайф. Время летит, как всегда, дальше Ты может быть моим динамитом Каждой ночь я, я скучаю, скучаю по тебе тебе. По Но тебя. ты хочешь а очарвать на меня, на меня. Ты, ты не бежи от меня, от меня Эй. я люблю безумно, безумно с тобой всех дурак, дурак. Я сейчас со мной Дубая Мы лежим под небом На халифе очень тихо, тихо. Любовь это все как огонь, огонь. Я люблю безумно. безумно с тобой всех дурак. Я Сейчас со мной Дубай, okay. мы лежим под небом на тавалете очень тихо. Любовь это, это все как огонь. огонь, Любовь это все как огонь, Любовь это все как огонь, Любовь это все как огонь.